И всем привет! С вами Dark Slash и мы будем играть с вами Secret Neighbor. Да, я ее купил. Да. Будем в нее еще играть на стримах, если она вам зайдет, буду продолжать. Да. Поэтому как-то так. Тень, конечно, это ну, слабо, но зато текстуры на максимуме. Ну, то бишь, ну, короче, вы поняли, да? А мне вообще тут, в принципе, сглаживание не над... не нужно ставить, потому что у вас и так все сглаживается, ну. Вы поняли, да? Хм. Ну, короче, будем начинать. Я еще и, кстати, играл. Короче, как-то так. Будем ждать остальных. Это быстро нашлось. Я, если что, потестил еще и игру. Да. Если что, я еще не поменял никнейм, поэтому... Сорян. <сорян> если я что-то не так сделал. Вот, смотрите. Скоро загрузится. Четко. Кто-то вышел. Обидно. Эй, ребенок. Кстати. Офигеть, Теперь все приятно играть, все видеть, а то я на мега низких и тут просто было мыло сплошнейшее мыло. Если честно, кстати, даже более-менее не лагает, нужно даже наверное еще и тени повысить. 100. Блин, топчик. Мне нравится. Бенок, что делает Бенок? Приближает, да? Почему не приближает? Понял. Ничего не делает. Офигеть. Все, мил, Я ему не смог помочь. Очень обидно. Да. Будем, короче, изучать карту. Тут вроде бы еще иногда меняется карта. А куда вообще мне нужно идти? Я не понимаю. Я потерялся. Тут невозможно. Ка кастрюля. Защита. Кстати, нужно в эту игру играть именно с наушниками. Потому что тут стереодинамики. Ну, как бы вы понимаете. Улучшенный звук. Ну, короче, как-то так. Садичь. Что за звуки это? Да что это? Тут что-то. Я не понимаю. Я серьезно не понимаю. Радио можно? Кстати, камера. Камеру можно? Нет, печально, так, окей, монетка. Монетку мы знаем, куда будем тратить. Окей. Okay. <laughs> чё за дичь? Я чуть не умер. О офигеть. Вот это напряжёнка, конечно же. А где все остальные? Просто интересно. Господи. Камеры еще и стоят. Заколебали камеры, конечно, же ставить. Наверх хочу. Что тут будет менять? Чуть -чу, эти кто? Не, тут есть. Окей, ладно. Непонятные челки пока что. <с> Блин, <с> я думаю то, что все это уже за мной приехали, короче. Кто мне? <с> <Клон наш. с> да что я сделаю? <с> я его не, не смогу выманить, наверное. закрыть ага. блин а двоечка вот так сделаю так третья карточка понадобится низкие тени я надеюсь что вы не это нам кстати плохо о буду давай, давай. <сёк> бегать еще нужно что-то подергать блин, круто. А тут ничего. Ага. Запрыгнуть я сюда смог. Ладно. А -а -а -а. Я, если что, ну бас. Да. Ну было. Открыто, да? А, это здесь. А! Зачем? А, даже прямо это. Четко пролезть. Пролезть мы здесь не можем. А, все, видимо, застряли, да? Да, господи! Зачем мне это? говно так окей ну вроде бы пока что все но кстати почему он тут еще не очень интересно от а, батончик батончик батончик Первая карточка зачем? Окей. Страшно капзтец. Конечно же. А мы можем третью? Просто интересно было. Если что. Опа. Найс. Че это? Че не танкируется? Это че? Что я сделал? а а сам, блин, сказал. А. Неужели мы победили? Нифига себе. Это было круто. Победа! Офигеть. Я скоро еще, кстати, куплю в магазине. Смотрите-ка что, это или это, ребята, выбирайте. Я не знаю, блин, <с doit> по кому определять, если честно, это правда. Но это соседы. Да-да, хотим купить. Блин, если вам понравилась эта игра, я буду ее продолжать снимать. И стримить. Да. Ну а так с вами был Dark King. Всем удачи и всем пока!